Еще можно... По, по, побольше накрыть можно. 5 килограмм Всех стараемся, Владимир Ильич! Серпим Резко не сбрасывай! Фиксируй! Фиксируй! Резко не сбрасывай! Давай-давай Ильич давай. сказал, если сейчас не вырвешь, сам пойду вырву Он говорит, лечись! Придется лечиться, да? 65 Все стараемся Молодец Одобрям 70 килограмм какая-то неуверенность в движениях ага. подхватил руками после колен ага. второй подход без 70 кг Внизу. разгоняй со старта вот так вот молодец Решили выполнить еще один заключительный подход к кровке на вес 70 килограмм. Разгон. Локтями не хватай. Держи, держи, держи. Ну, потом, в медленной записи. Нет, решил 75. Не как 75. Да, Владимир Ильич? Что-то раздухарился. Юноша. Ладно, подождем. Так тишина в зале. Ой, давай, давай, попытка. Палец большой вверх поднял, сказал еще раз подойду. Ножками встаешь. Есть. Молодец, молодец. Все на сегодня, да? С рывком, молодец. Это вам не подготовка к Европе, это к чемпионату мира подготовка, да? Тут, да, нужно, да? тут нужно посильнее, посерьезнее работать. Так, с рывком все. Или поставим меньше и полтинник. Пары подходов сделай. Ага. На полтинничке. 50-55. Вот так вот так 50 килограмм но ну, я дал ему напутственные слова чисто ножками встаешь и спиной вот так вот ножками опять кто-то в носках ты встречаешь опять ее вот